Всем привет! Вы зашли на канал по покеру и с вами Максим Винокуров. Сегодня я запишу видео о том, как установить оригинальный PokerStars и PokerStars Sochi. Сочи, К примеру, взять после того, как вы установили Windows на свой компьютер. Вы очень много мне писали сообщений на моем канале о том, что у некоторых уже изначально не получается установить тот или другой покер, и поэтому я решил сделать это видео, чтобы как-то вам помочь, ребята, и надеюсь, вы после этого видео сможете установить покер на свой компьютер и он будет полноценно работать, а вы будете получать удовольствие от игры. Если вам помог, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И еще, друзья, хотел вам напомнить, что это видео будет касаться только установки PokerStars на ваш компьютер. Если вы хотите продолжить работу с программой PokerStars, то прошу вас обратить внимание на ссылки под этим видео. Там есть более подробная информация по установке и настройке PokerStars. А я вам желаю приятного просмотра. Так, поехали, друзья. Что вам для этого нужно? Изначально нужно зайти в любой браузер. У меня, например, на рабочем столе есть Google Chrome. Я в него и зайду. Дальше набираем в поисковике «Покерный маг». Нажимаем найти и у нас вверху, ну по крайней мере у меня, выходит покерный mac youtube. Заходим на канал, ждем пока все загрузится. А, здесь можно остановить запись, чтобы она вам не мешала. Заходим на вкладку видео. А, ну ладно, у меня в принципе здесь много разного видео. Давайте зайдем на крайнюю нарезка Алина в покере. На данный момент она у меня крайне видео. Так, дальше, друзья, тут тоже можно остановить. А, нажимаем под видео вкладочку «Еще» и переходим на пункт 2 «Скачать PokerStars оригинал». Жмем ссылку. Так, ну здесь у меня, в принципе, основное видео по PokerStars с установкой регистрации, если нужно, в принципе, посмотрите. И дальше также жмем под видео вкладочку «Еще». И здесь вот уже мы переходим а, пункт пункт 2. Скачать PokerStars оригинал через Яндекс Народ Нажимаем также ссылку и, пожалуйста, мы уже близко у цели. А, также хочу напомнить, чтобы скачать PokerStars на реальные деньги с Яндекс Народ вам нужно будет зарегистрироваться на Яндексе или войти под своим аккаунтом. Дальше, друзья, жмем скачать. И через несколько секунд, буквально, вот у меня сразу в левом нижнем углу, как вы видите, пошло скачивание файла. Ну, а я нажму на паузу и продолжим после того, как скачается файл. Так, друзья, как вы видите, что в принципе все нормально скачалось. У меня вот... сейчас зайду показать папке э -э папке на реальные деньги. И также нажимаем на установку данного файла. Uh, здесь в начале также спрашивают, как все принимать, не принимать. В принципе, можно все оставлять как есть. Единственное, что обязательно условия внизу. Uh, нужно поставить галочку. Я принимаю условия лиценного соглашения с конечным пользователем PokerStars. И нажать «Установить». Кому интересно, можно посмотреть соглашение. Но, в принципе, там uh, ничего такого страшного нет. Все это нормально. Можно просто нажать поставить галочку и нажать «Установить». Uh, друзья, установка будет занимать, не знаю, ну, по крайней мере, у меня несколько минут это занимает, uh, раньше это было, можно сказать, несколько секунд, но я так думаю, что постоянно uh, Stars обновляется и он становится, так сказать, все тяжелее и тяжелее, поэтому, опять же, я поставлю на паузу и продолжим после того, как все установили. Друзья, я очень удивлен, но установка занимает действительно очень много времени. Я пришел через некоторое время посмотреть, и у меня даже нет еще половины загрузки. Итак, друзья, вот остановился наш клиент. Давайте откроем его. Тоже некоторое время займет на открытие. Все будет зависеть от скорости вашего интернета. Так, так и вот добро, добро пожаловать на PokerStars. Передовой рум в мире и мы нажимаем вход вход здесь надо войти под свою учетную запись сейчас в принципе я это сделаю так друзья вот я ввел свое имя пользователя и пароль но ну, для меня в принципе удобно если это так запомнить именно на компьютере чтобы постоянно не набирать у меня в принципе здесь кроме меня никто не заходит поэтому Ставлю галочку. Если вам постоянно нужно набирать пароль, то можете ее не ставить. Ну и нажимаем вход. Посмотрим. Так, ну в принципе, как видите, все хорошо работает. Пошли новости э настройки, которые у меня раньше стояли, мне оповещение говорит о том, что они были изменены. Ну, я, в принципе, да, нажму сейчас и а, обнаружил вашу систему системе Альзайном на этих дисплей возможность движка Аврора. Окей. Так, движок Аврора у нас это, конечно. Проблема номер один. Так, пока что закроем все новости. А, что хотел я еще сказать по поводу установщика Poker Stars и еще, как я говорил, Poker Sochi. Иногда меня спрашивали поставить Poker Sochi. Так, друзья, давайте сейчас, изначально я сейчас посмотрю насчет Авроры, может, что-то по ней поменялось. Так, внешний вид стола. Вот тут есть темы, которые, в принципе... Так, нет, друзья, Аврора все-таки стоит. Ничего тут не изменилось. Так, значит, опять же, по казино. Так, ладно, отмечу сейчас. По казино это заходим в общие. А, нет, во влобби. В Лоби и внешний вид, внешний вид лоби. Показывать игры казино, как видите, здесь есть. Нажимаем применить, ставим галочку. На принципе, как я уже настроить от... отображение игр казино изменены. Так, как видите, вверху у нас Покер и Казино. А, ну, в принципе, под, под этим видео у меня ссылочка будет, как все это будет поставить, как установить. А, цель данного видео установка. И сейчас я хочу попробовать поставить Покер Старс Сочи. Я здесь закрываю, чтобы вы видели, что мы можем ходить, когда у вас есть и Покер Старс Сочи, и Покер Просто оригинальный, скажем, файл. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы заходим также опять на канал Покерный Мак. Делаем всю ту же процедуру. Так, вот, друзья, мы зашли на канал, открываем вкладку видео и буквально вот у меня здесь есть видео Покер в Сочи. Установщик Покер Старс. Нажимаем на него. Здесь внизу раскрываем галочку, где написано еще. И здесь у меня Так, Покер Старс на Android, PokerStars сочи через Яндекс.Диск. Нажимаем пункт 1. Загрузить PokerStars сочи бесплатно через Яндекс.Диск. Так, выходим, нажимаем скачать. И опять же в левом нижнем углу, как вы видите, у нас, на в принципе, он быстро прям скачался. Переходим вправо Показать показать все. Показать в папке. Так, Покер Stars Сочи, пожалуйста. И теперь мы также два раза на него кликаем. А, здесь можно закрыть все. Лишние окна. И, пожалуй, добро пожаловать на Покер Старс». Так, опять же, я принимаю лицензионное соглашение. Без этого никак нельзя играть на Покер Старс Сочи. Нажимаем установить. Так, ну он довольно-таки даже быстро установился. Я так понял, что он не сильно нагружен, как... Оригинальный Покер Старс, ну как я понимаю, там не все есть опции. Ну, давайте сейчас запустим. Запускаю сразу Покер Старс. Очень не ожидал я, что так быстро у нас получится. Хотя посмотрим, что у нас тут будет. Может быть, сейчас еще загрузка начнется. Но я вижу, что загрузка файлов, в принципе, какая-то началась. Ладно, ставлю на паузу. Друзья, оказывается, что он тоже долго загружается и можно тоже поспать или выпить чашар, друзья. И вот у нас установился файл PokerStar Sochi, открываем его, сюда также опять вводим ваше имя пользователя. Все подробно буду показывать, раз уж. Так, пароль у нас. Так, ввели мы пароль, также я нажимаю запомнить, нажимаю вход. И, пожалуйста, у нас тоже, в принципе, работает Покер Старс Сочи. Выиграйте вход в ВПТ в Сочи. Пошла реклама. Опять э, графический движок «Аврожа» здесь тоже присутствует. Ну что, вот характерно, здесь отличие, как я вот уже в предыдущих своих видео показывал, здесь флаг. Э, на оригинальном PokerStars загрузчики флага нет здесь. И здесь также мы сейчас посмотрим, что здесь не будет. По крайней мере, первое отличие здесь, э, заходим в лобби, нету казино, внешний вид. Так, и мы не видим здесь казино, в принципе, может быть, что-то здесь еще отличие какие-то есть, но как-то мне тоже не совсем э, по душе сюда заходить. Мне, в принципе, стандартный загрузчик устраивает. Так, друзья, ну что хотел бы на этом сказать. Спасибо за внимание, в принципе, подробное Инструкция наглядная, в принципе, тоже показал, как это все делается. Я понимаю, что это единичный случай, у кого что-то там вначале не получается но тем не менее, для вас, друзья, мне каждый человек дорог, поэтому пишите свои вопросы, буду отвечать, если я на них знаю ответы. Ну, кому понравилось видео, ставьте лайк. Всего доброго, пока, увидимся в следующих видео.